Меня зовут Назенцев Владислав, мне 27 лет, в 9 лет мне поставили диагноз полинейропатия, И... после нескольких неудачных этапов лечения традиционной медицины я попал в клинику Евгения Ивановича. Не было особо каких-то больших радостей жизни просто потому, что это детство, да, это пора активности, пора встречи с друзьями, да, это средняя школа. Поэтому единственной моей радостью был это общение остается с родителями, с родственниками, которых у меня достаточно большое количество было. И, как это ни странно, это сон, потому что, когда ты спишь, тебе не больно. Вообще, на самом деле, когда ты начинаешь двигаться снова сам, когда тебя разбирают по кусочкам вообще в ноль, и потом начинают собирать а, снова, и ты вспоминаешь вот эту всю историю с а, двигательной активностью, когда ты снова можешь ходить, бегать, там, доносить ложку до рта, чтобы не испачкаться. Да, это вот эти, на самом деле простые радости жизни для любого человека, ты их так начинаешь ценить. Ну, доктор, это вообще человек с золотыми руками, это великий, по сути, человек. Девять лет мне поставили диагноз «полинейропатия». И, соответственно, после нескольких неудачных этапов лечения традиционной медицины я попал в клинику Евгения Ивановича, где проходил в течение пяти лет клиническую реабилитацию. И это моя история. Первая, конечно, эмоция – это непонимание, некое такое начальное сознание беспомощности, когда ты не можешь контролировать тело. Родители всегда были со мной честны, да, и мать, и отец, они всегда говорили мне, что да, есть такая ситуация. И я, на самом деле, уже, то есть, там, когда только началось лечение, и оно было еще до эпизода с доктором, с Евгением Валевичем, да, то есть когда я в больницу ложился, я лежал в Тишинской больнице да, два месяца, я уже понимал, что есть вот такая ситуация, что у меня проблемы со здоровьем, и меня, соответственно, стараются поставить на ноги. Да, и я понимал уже потом из разговоров матери с врачами, с между родственниками, что что-то идет не так. Ну, я сам это, соответственно, ощущал, потому что э, следствием этой всей ситуации с больницы стал экстренный набор веса. То есть люди на там, спортивном питании так не набирают, да, как я буквально, там, 11 килограмм за 52 дня на гормональных препаратах, на кормежке. То есть это, Вся вот эта история, она очень тяжело, конечно, влияла. Но было понимание, да, что что-то идет не так, и с этим нужно что-то делать, но как как девятилетний парень может серьезно повлиять на внешние какие-то факторы, полностью зависит, от своих родителей. Потом уже эта ситуация стала проясняться, когда попал уже в команду Евгения Валевича, когда мне уже начали, не только моим родителям, мне уже начали более подробно все это объяснять, что есть проблемы, что вот корень каких-то проблем. И вот нам предстоит с тобой долгий путь а, по лечению. Я сразу понимал, что это не сразу будет. То есть это не там, выпил волшебную пилюлю и сразу встал на ноги, побежал, как-то все хорошо. И а, на самом деле сейчас, а, спустя очень долгое время, после этого я не могу сказать, что было какое-то сильное эмоциональное давление. Я был достаточно спокоен. Конечно, не было особо каких-то больших радостей жизни просто потому, что, ну, как -то. это детство, да, это пора активности, пора встречи с друзьями, да, это средняя школа, поэтому единственной моей радостью было это общение кстати, с родителями, с родственниками, которых у меня достаточно большое количество было, и, как это ни странно, это сон, потому что, когда ты спишь, тебе не больно. Да, вся эта ситуация, она связана была, скажу, с физическими нагрузками на атрофированное тело, это все очень медленно разгонялось, да, там первые какие-то а, тренировки уже на кафедре были вообще как бы, ну, как, они как будто не несли никакой физической, какой-то механической нагрузки, то есть, да, грубо говоря, тебя кладут, вот именно как мешок с картошкой, да, берут там твою руку и пытаются совершать какие-то действия, воздействия, да, ну, я понимал, что что-то происходит, но не мог опять-таки на это никак повлиять. И действительно вот эта вот э первая эмоция ⁇ это действительно то, что беспомощность, ты не можешь контролировать, не можешь никак повлиять. А, а второй ⁇ это действительно достаточно болезненные были первые тренировки. Да? И -э график 6.1, почти как рабочий график, э в 9 встали, э загрузились там. В машину, поехали, вернулись с кафедры в 9 вечера. Сон, подъем, репит. Да? Но, в принципе, когда уже начинаешь сам двигаться, это уже там, через 2-3 года после всей этой ситуации, еще начинаешь, ну как двигаться, да не то, что опять-таки стал побежал, да? начинали мы с ползков. Я ползал по ступеням на кафедре клинической реабилитации, которая располагалась уже не помню где, но, в общем, на север где-то Москвы, и это на самом деле было первое движение, это был такой первый серьезный вброс в кровь гормонов радости, потому что я действительно мог контролировать свое тело, да, то есть мог какие-то простые действия совершать, и меня от этого становилось радостно, и на самом деле вот именно в какой-то, в этот момент случилось вот какая-то переломная вот эта вот веха, что я понял, что да, это работает, у меня все получается. Я, конечно, всегда верил, что как бы все получится. У меня была какая-то вера, может быть, навязанная мне родителями, может быть, какая-то внутренняя. Но когда ты сам видишь уже первые какие-то серьезные результаты, когда ты понимаешь, что это твой труд, он как-то конвертируется в определенные вещи, и ты... Как бы становишься еще больше в это погружен, у тебя еще больше интерес, у тебя больше стимула работать дальше. То есть, ну, это как, знаете, да, когда ты всегда видишь там, результат своей работы, неважно, там, колешь ты дрова, работаешь, получаешь деньги на карточку, на да, там, пробегаешь марафон, да, когда ты видишь, что у тебя получается, когда есть движение, ты всегда подстегивает еще дальше. И, соответственно, дальше уже пошло быстрее, то есть ползки, там, подъемы, приседания какая-то работа руками движение какие-то общие Ну и, соответственно вот уже в какие-то моменты больше активности когда мне уже было 13 14 лет мы начали снова активно бегать передвигаться своих двоих и там опять таки было все с нуля до да, 10 шагов пробежал на следующий день 20 на следующий день 50 100 200 через Четыре месяца я пробегал уже пять километров за раз. Да, то есть, опять-таки, это все подстегивало меня, это все давало мне сил каких-то на дальнейшее развитие. Да? И у меня нету такого, знаете, как вот у людей бывает, ты что-то делаешь, да, вот достиг какой-то планки результата, и да? такой, все, нормалды, остаюсь здесь, я в зоне комфорта. Движение, в принципе, никакое не нужно. Да? И вот по достижению вот этого какого-то минимальной двигательной активности я решил, что я не буду на этом останавливаться. Я буду там ходить на физкультуру дальше, заниматься спортом. Я пошел в девятом классе через год после восстановления, пошел на кикбоксинг, пошел на ММА, продолжал заниматься бегом, соответственно. И на самом деле вот эта инерция, это движение... Жажда движения, жажда контроля своего тела она до сих пор меня не отпускает. У да, вот меня сейчас 27 лет. Конечно, моя сфера деятельности она напрямую не связана со спортом, она, можно будет сказать, даже контрпродуктивна спорту, потому что я эксперт по алкогольной продукции, но моя жизнь устроена так, что я сохраняю баланс своей работы, и в ней всегда есть место движения, есть место физическим тренировкам, есть место, место пудовой гири каким-то физическим тренировкам, даже там, на работе, грубо говоря, просто постоял на ногах себя, покачал, поподнимал, да, и все. То есть здесь, на самом деле, еще это условно не только моим даже каким-то моральным желанием, это условлено даже необходимостью моего организма. Просто потому что в, одно из, в одном из бесчисленных обследований, которые проводились в детстве, да, там, например, иголки втыкали, и током дергали и куча анализа крови и наследственные какие-то заболевания тоже исключали. Мне было сказано, что парень, у тебя такая вот особенность нервно-мышечная, что чем меньше ты тренируешься, чем меньше ты занимаешься, чем меньше ты двигаешься, тем а, меньше а, активен твой организм целиком. Да? то есть это как а, колесо. Который ты его раскручиваешь, да, оно двигается, двигается, двигается, но без внешней сил, без какого-то генератора, без физического воздействия оно соответственно, рано или поздно замедляется, иногда останавливается. Да. И, соответственно, эта активность физическая, она мне необходима просто-напросто. Если вернуться к вопросу, который ты даже не задал, да, какие были эмоции, первое это действительно беспомощность, изначально самое начало непонимание покорность, ну и, на самом деле, как-то воодушевление уже после первых результатов. Оно все росло, росло, росло, и вот мы здесь, соответственно. Когда твое тело не работает ниже шеи, но разум ясен, ты начинаешь очень быстро догонять какие-то вещи, начинаешь понимать. Можно сказать, что да, я столкнулся с ситуацией, с которой Мало кто сталкивается, да, можно сказать так, банально, что то, что не убивает, делает нас сильнее. Здесь един, действительно такой случай. Но когда ты мыслишь, когда ты анализируешь, когда ты обладаешь, конечно, достаточно ограниченным источником информации, но все, что ты получаешь, всю информацию, ты ее достаточно ясно анализируешь, и на самом деле… Здесь помогли опять-таки родители, то, что никто со мной не обращался как с инвалидом, там, с неполноценным ребенком. Мне давали понять, что это вся временная история, что все будет отлично, и нет никаких причин для того, чтобы впадать в какое-то, там, знаешь, помутнение, рассудка, в панику, еще что-то. Ну, и, конечно, панические атаки были, потому что, там, в каких-то моментах, когда ты остаешься один, когда ты не можешь себя контролировать, когда, кто-то уходит, там, на 20-30 на минут а шли по делам по своим, ну, ты как бы испытываешь какой-то стресс. Но это единичные какие-то случаи, потому что я всегда чувствовал себя достаточно комфортно. А, да, взросление однозначно было. А, очень такое резкое, можно сказать. А, чтобы провести реконструкцию организма, мы должны воспринимать этот организм как некий набор блоков, который, ну, по сути, дом, который имеет фундамент. Чтобы построить надежную какую-то постройку, которая выстоит да, на протяжении там, 10, 20, 30 лет, да, которые, соответственно, не сломят ни одно какое-то бедствие, мы должны построить хороший фундамент, мы должны снести все до основания, да, вот эти все старые ветхие постройки, э, изменить как-то вообще подход к этому проекту и по кирпичику с нуля, соответственно, все это выстроить. То есть, опять-таки, мне это все объяснили, я это все в принципе понял так как мог 17 лет назад может быть не то что даже осталось от, от доктора напрямую может быть именно личность доктора она сформировала какие-то черты во мне ну знаете как наверное то что я уже говорил ранее да то есть если ты там, переживаниями как бы особо не исправишь ничего. Там, какие-то эмоции тоже, они только иногда мешают при выполнении каких-то действий, и всегда мы решаем проблемы по мере их поступления. Вот, наверное, знаете, какое-то, может быть, спокойствие, какое то может быть, отчасти, ну, не, может быть, не фатализм, но... Наверное, вот действительно какое-то спокойствие, какая-то непоколебимость, что если какие-то там события внешние или внутренние происходят, да, ты всегда остаешься спокоен, ты всегда как скала, ты действуешь, исходя из нынешних обстоятельств, не поддаешься эмоциям, не паникуешь, не начинаешь суетиться. Вот, наверное, да, вот это, потому что для меня фигура Евгений Валевича — это вот скала, это вот непоколебимость, это уверенность человека в своих действиях, в своих силах. Да, это действительно транслируется очень сильно на пациентов, в том числе на меня. То есть некая такая уверенность в том, что делаешь. Да, и я думаю, что вот это да. Это вот передалось мне, можно сказать, что было сформировано под давлением вот этих обстоятельств, то есть с помощью вот этой личности. Ну, доктор это вообще... Человек с золотыми руками, это великий, по сути, человек. А через достаточно долгое время самоанализа, то тем человеком, которым я являюсь, безусловно, меня сделали обстоятельства, которые были. И ситуации, которые со мной происходят, там, неважно, они имеют какой-то нейтральный характер или негативный характер, это все абсолютно ничто по сравнению с тем, что я уже пережил. И потери работы да, какие-то моменты личной жизни, неудачи, неважно в чем. Да, да. Это все такие мелочи, по сравнению с тем, что я прошел. Что, ну, как бы, вот это действительно то, что не может меня уже поколебать и как-то сбить меня с какого-то курса. Да. Пока человек жив, можно все исправить. Да, с, начала, с самого начала мы не знали, что это будет там, несколько лет. Мы думали, что это будет полгода-год, но по динамике. По тому, как развивался мой организм, потому как это все происходило, мы уже поняли, что это там не год, не два. И Евгений Вальчик говорил, что некоторые люди там восемь лет лечатся. Да, там, особенно дети с ДЦП. Особенно дети, которые уже имеют какой-то возраст. Там, ну, как у меня, восемь-девять лет. А, просто чем старше человек, тем тяжелее исправить. То есть, чем тем тяжелее разрушить вот этот фундамент, а, ту постройку, которая уже выстраивается. Потому что когда человек растет, он взрослеет, у него наслаивается вот эта вся история. Да? То есть меня, например, сейчас в этой ситуации было бы вылечить гораздо тяжелее, чем вот 18 лет назад. Да? Но да, я понимал, что это не быстрый процесс, что это будет долго, больно, дискомфортом. Вот доктор, он индивидуально смотрит на всех людей, да, он потому, как человек идет по коридору, он может сказать, какие у него есть недостатки, какие проблемы, предложить ему какие-то подходы к лечению. Я был еще на заре, соответственно, своей болезни. Когда я лежал в больнице, мы были у доктора. Я не знаю, можно называть фамилии? Нельзя. Доктор Мальнберг был, это... Такой специалист светила тех времен э, по терапии, по-моему. общем, У него, короче, была целая книжка, которая описывались похожие болезни, как у меня, да, там, нейропатии, какие-то наследственные истории. И он, соответственно, потрясал свои вот эти книжки, в которой он сказал, что вообще ребенка трогать не надо, ничего делать не надо. Вот, вот он, таблетки. Короче, пейте и, и не обляпайтесь, грубо говоря. Ну, все. то есть как бы, Разговор занял 5-7 минут буквально. Я просто его хорошо помню. Потому что это действительно было какое-то событие. То, что вот после больницы, когда результата не было, нас выписывали, ему вот э, зашли, я пока я тогда еще мог ходить сам, э, зашли к нему, и он кстати, сказал, что говорит, вы сейчас совершаете преступление, что вы ребенка у нас забираете. И он говорит, вот в этой книжке все написано, и я собирался лечить по этой книжке, и все. Как бы. А докторы другой подход. То есть с нами сели. Побеседовали, объяснили, предложили развитие событий. Согласны с ним? Начинаем работать. Не согласны? Это ваше право, вы можете искать альтернативу. Никто вас как бы, не, это, не призывает да, все отбросить сразу. Да, вы можете подумать, но доктор нам сразу сказал, что чем дольше мы ждем, тем больше будет соответственно, сложности дальше. Ну это вот если в контексте того, что, например, если бы мы не захотели сразу лечиться, там, спустя полгода, год, да, то есть это соответственно состояние все равно ухудшалось бы, так или иначе. Вот. и да, ну разница есть, ну как еще сказать, то есть просто индивидуальный подход, какая-то человечность, но вот опять-таки то, что я говорил, какая-то непоколебимость. Уверенность в своих действиях, в своих руках, потому что все это же это работа не только тренажерами, это работа руками еще, и от инструкторов, и от Евгения Валевича. Ну, я, как и любой как бы человек, тоже увлекаюсь и какими-то компьютерными играми, у меня есть хобби. Играл на гитаре очень долгое время, до сих пор у меня на даче, по-моему, акустика бранеровская лежит. Выступал в свое время в группе достаточно долго. Занимался администрированием музыкальных пабликов ВКонтакте. Сейчас до сих пор, я как бы, так это на аутсорсе периодически выступаю. То есть общаюсь как бы с ребятами, которые занимаются тем более профильно, общаюсь с ними, какие-то вещи даю. И я на самом деле даже после моментов самоанализа понял, что моя жажда на самом деле общаться с людьми, и почему я пошел в торговлю. и Почему мне так это интересно, именно все, что связано с коммуникациями с людьми, это просто на самом деле от дефицита этого общения в детстве. Ну, Такое некое проецирование, можно сказать, своего прошлого на нынешнее. То есть, да, у меня пять лет э, не было какой-то явной социальной составляющей. Мой круг общения был очень сильно ограничен. После того, как я восстановился, у меня появился, соответственно, доступ к школьным друзьям снова, институт. Работа, везде люди, везде общение, вот эта жажда общения больше, больше, больше, больше, больше. Она, соответственно, преследует меня ну, отчасти до сих пор. Хотя в какой-то момент я понял, что я от этого устаю. У меня сейчас достаточно широкий круг общения, но он ограничен. Как бы, определенными людьми, которые, я считаю, ну, не то чтобы заслуживают, но как бы, неприятно с ними общаться, просто определенный круг, как у всех в этом плане помню, мы поехали всей семьей в загородный клуб усадьбы. это было зимой, и там я первый раз в жизни встал на лыжи и сам поехал. 11-12 лет мне было, 2006-2007 год. Это когда я уже начал потихонечку сам функционировать, но это было достаточно тяжело. Ну, это вообще вау-эффект был, просто бомба. Ну, это классно, да, когда ты сам что-то можешь сделать, особенно если ты этого не мог делать раньше, да, и я действительно раньше никогда не думал, что мог бы пробегать там по 5 километров в день, а в процессе реабилитации это не то, что стало как бы там, хобби, это стало необходимостью, но это тоже прикольно было. Опять то, что мы о, чем, мы о чем как раз говорим, мы говорим о доверии, да? то есть довериться людям, которые тебе уже помогли, оказали какую-то помощь и просто делать все от себя зависящее. Там, младшая сестра моя, остается, Марина, ее тоже отдали доктору на Немножко так подозвучить, техобслуживание, да, когда она была еще маленьким грудничком. Ее, соответственно, привезли, он ее посмотрел, какие-то свои там, рекомендации маме дал. Мама постоянно ездит сама в клинику также на какие-то осмотры с инструкторами. Я сам обращался за поддержкой и всем, в принципе, советую просто потому, что ну, я здесь, я живой результат того, как это работает. То есть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 вот эти, на самом деле, простые радости жизни для любого человека, ты их так начинаешь ценить. И на самом деле, если вот она, мудрость, вот она рождается вот здесь, в том, чтобы ценить то, что ты уже имеешь. Потому что ты в, этот, в любой момент абсолютно можешь это потерять, да, и не факт, что будет легко это обратно вернуть.